Такая важная тема во всей стране поднимается, тема здоровья. Наконец-то! На, вот, и вот и хотелось бы узнать, почему только сейчас люди вот такую глубокую, важную для каждого тему подняли только сейчас? Неужели нужен был кризис, вот эпидемии? Вот скажите, пожалуйста, в чем этот э, вопрос? Почему так произошло? Ну, Светлана, ты, в принципе, уже ответила на вопрос. Действительно, э, люди... Ждут всегда, э, проще говоря, пинка. пинка от жизни для какого-то действия. Э, Причем действие направлено для себя. Не в плане материальном, а для развития себя, для своего здоровья. Вот здесь обычно требуют подсказки. Я сам прошел это, сам тоже начинал с пинка серьезного, когда жизнь поставила на грань жить-не жить. Не жить». Вот. Так что. Это обычная форма запуска какого-то процесса развития. И я думаю, что главная причина, почему возник этот кризис, этот коронавирус, именно для того, чтобы мы обратили внимание на здоровье, причем на глубинную суть его, не просто качаться в спортзале, не просто плавать в бассейне. Это как раз все закрыто, а нужно обратиться искать обратить... другие способы, да? Да, нужно искать другие способы. И вот э, это очень э, большой плюс данного кризиса. Ну да, и получается, и медицина-то сейчас да, не может нам позволить там, защитить нас. То есть люди ищут вообще новые способы работы с энергиями. Вот расскажите, пожалуйста, про все, это. Все сложилось именно, вот, знаешь, ну, просто как по нотам расписано. То есть просто мир подарил нам этот э, коронавирус для того, чтобы мы решили многие-многие вопросы. Вот я даже э, сейчас снимаю серию роликов на эту тему. А в чем же плюсы э, этого? Я не помню, на Ютубе уже есть? Не видела? Да, Sorry. у нас и на Ютубе, и рассылка прошла по тем, кто подписывается. Да. Да. Э, «Нет худа без добра» я назвал эту серию. То есть mm -hmm. вот именно найти добро. Так вот то что действительно и медицина э, отошла в сторону она помогает конечно все но она не решает в принципе вопрос потому что в принципе вопрос этот может решить только сам человек и вот мы нас это сподвигло к тому чтобы мы подготовили такую мощную программу кстати мир заранее знал что это будет произойдет что это произойдет и нас готовили ранее мы, то есть мы эту программу готовили загодя не зная того что произойдет. Ну да, Антон Александрович, вы всегда смотрите на несколько лет вперед, и те ваши методы, которые вы даете, это, конечно, эволюционные методы. И очень важно, если вдруг вы это сказали, вовремя людям ловить эту информацию для себя принимать, а не ждать, когда это уже станет, ну, как их обыденностью. Вот. И этот метод. Расскажите, пожалуйста, я его год назад. Начал разрабатывать, исследовать, и много уже прошло его за этот год людей. И это люди уже вне опасности, это люди уже вне вот всего того, что происходит. Они над ситуацией, потому что чистый тимус, активный тимус, мощная защитная функция иммунной системы, она гарантирует безопасность такой ситуации. Вот кто у меня услышал ранее, тот уже давно готов. Но сейчас есть люди, которые включились в этот курс, и это тоже, можно сказать, будет группа, группа безопасности. Да, я хотела бы попросить тех, кто у нас был на сессии в Болгарии, сейчас эти люди есть в эфире, в эту практику тоже проходили, да, основные инструменты, знаете, пожалуйста, поделитесь вашими ощущениями, как вы себя чувствуете. Вот я знаю, Лена с нами сейчас в эфире, у нее просто мир наполнен радостью, творчеством. Пожалуйста, очень-очень ценна будет ваша обратная связь, потому что мы ее собираем, да, мы ее знаем, но для других это будет очень хороший опыт. И, Наталья Александрович, многие не знают, да, вот вы говорите, тимус, иммунитет, а, в чем, а, вообще, в чем суть методики, как вам удается в таком а, быть бодром, активном, то есть позиции, летать, вот сейчас вы там только что из Сочи довернулись, то есть у вас график, темп абсолютно не меняется. И вот расскажите, пожалуйста, какую методику вы принимаете, то есть, применяете, и на чем она основывается, то есть вот эта вот методика про тимус. Ну здесь э, надо, наверное, начать чуть дальше от печки. От а печки — это следующее. То есть сейчас уже где-то третий год я разрабатываю методы оздоровления, исцеления, омоложения, выходящие за рамки обыденных методов. То есть я перехожу уже в область пограничную с физическим телом, в область тонких энергий, в область тонких тел человека. Там много ресурсов, очень много. Если на физическом плане мы уже ресурсы во многом используем, и они достаточно хорошо себя и зарекомендовали, но они уже почти исчерпаны. Медицина уже не может дальше помогать. Видите, как бы она ни развивалась, количество болезней не уменьшается. И вот она стала в тупик даже. Поэтому основные ресурсы у нас находятся именно в тонких телах, в тонких энергиях. И вот три года я этим уже серьезно занимаюсь и даже книгу пишу на эту тему. И вот это вхождение вот в эти тонкие тела, в, тонкие, в тонкое энергетическое тело человека открывает мощнейшие ресурсы. И вот первый такой вот шаг, серьезный, я, конечно, использую и другие методы, но они пока еще в стадии исследования, я не буду дальше создавать специальные практики, дальше я буду помогать людям входить и использовать именно ресурсы энергетического тела человека. И вот первый шаг в этом направлении, такой серьезный, обоснованный, созданная программа, мы с командой очень хорошо поработали, подготовились, это вот работа с тимусом. Тимус — это вообще уникальный орган, уникальный орган, это, можно сказать, ну, «золотой ключ к здоровью». Мы его даже так, так программу и назвали. «Золотой ключ к здоровью». Потому что в нем вообще этот тимус – это хранитель, собиратель, хранитель и исцелитель болезней до седьмого колена, всех родовых болезней. До седьмого Не только родовых, но основное – это родовые, ну и плюс сегодняшнего дня. Так вот, и собиратель, хранитель и исцелитель. Так вот, он собирает, хранит хорошо, а исцеляет все хуже и хуже. С каждым годом все хуже и хуже. С каждым годом я имею в виду возраста человека. У ребенка его исцеляющие функции очень хорошие, мощные, а вот по мере роста человека, по мере его набора возраста, они все хуже, хуже, хуже, эти функции. И к 40 годам он уже только на одну треть служит, но одну треть только защищает. Мало того, он же хранит в себе эти болезни до седьмого колена. И потом он их выдает организму в нужных ситуациях, там перехладился, там перенервничал, пере там еще что-то случилось, куда-то поехал не туда, куда нужно, попал, попал в какие-то энергии и запустил какой-то механизм. Некоторые едут куда-то отдыхать, а потом возвращаются с, с болезнью, потому что в, то, в тех энергиях запустился какая-то болезнь именно из тимуса, из этого хранителя. И вот потом он все это выдает, выдает, а к 60 годам он вообще затихает, можно сказать, умирает, и дальше его уже функция становится, ну, не используется защитный. Он все проблемы, все болезни до седьмого колена, оставшиеся, которые в человеке есть, он передает органам, передает всем системам. Человек, мол, разбирайтесь сами да ребята, я уже все, я на покое. Mm -hmm. Вот активизировать его, сделать его активным, снова восстановить его этой функции исцеления, вот в этом заключается суть методики. Уникальный процесс, уникальные результаты, и я просто <story> балдею от этого. То есть вот это одна из моих, э, э, из, э, моих, моих инструментов, один из моих инструментов, э, который позволяет мне быть в это время тоже чувствовать себя комфортно, безопасно. Я говорю, я летаю, я не, не ношу маски и так далее, но я немножко как бы нарушаю таким образом общую композицию, но это не, это не бравада, я просто знаю, я чувствую свой, свои возможности, свои ресурсы, своего организма. Да, Александр Александрович, благодарю вас. Я тоже очень хочу обратить внимание, что вы говорите, да, что после 60 лет Тимус прекращает да, ну, свою активную, отпускает болезни. И что как раз у вас методики, то мы его заново запускаем. И сейчас те люди, у нас около 100 человек сейчас проходят уже курс, и они уже делятся позитивными ощущениями, чувством легкости, наполненности сил, позитива. Уже присоединяются мужья, животные. Все уже идут, когда человек занимается тимусом, потому что, видимо, вот эти энергии, которые он открывает, может, какое-то есть объяснение, да, этим процессом? Есть объяснение. Вот ты правильно, Светлана, говоришь, что он сказывается, э, тимус сказывается не только на здоровье, но и на другом, э, на общем состоянии человека, общее состояние легкости, радости. Даже открываются какие-то перспективы, целеустремленность, творчество. То есть почему вот такой целый комплекс его? То есть это не, не только связано со здоровьем, а это общее здоровье человека. Так вот, э, здесь первое, что, первое объяснение. Вообще здоровый человек, здоровый человек, мы, нас медицина приучила и традиции, что это человек, у которого нет болезней. На самом деле здоровый человек – это тот, который активен, счастлив, творчески реализуется, успешен. Вот, то есть весь комплекс его жизненных таких позитивных моментов – это и есть его здоровье. Настоящее здоровье это так, вот такой комплекс. Но да он не и... думает о здоровье. Да. <смех> так он здоров. Да, и мало того, это говорю, весь все в развитии, все в хорошем состоянии. Тимус, как раз, тимус, он, мы его узко понимаем, медицина узко понимает, что он отвечает только защитные функции организма. Нет, он вообще создает импульсы к развитию во всех направлениях человека он защищает но своей защитой это защита одна маленькая функция но у него есть функция еще дарение вот этих мощных энергий для творчества для развития для жизни в целом то есть это мощный инструмент и мало того я не хочу сказать что он единственный такой вот суперсугментов в теле человека Века. другие органы тоже мы их тоже не полноценно оцениваем они очень тоже глубокие тоже имеют проекции в тонких телах мы это будем исследовать более боги вот в этом большом смысле этого слова когда и счастье когда и радость когда и легкость когда творчество когда успешность когда материально получит. это все связано вот это и есть все здоровье так вот, мы это будем развивать дальше. А сейчас начинаем с тимуса, я говорю, ключ, это ключ, мы заходим, мы создаем защитные функции, активные на многие-многие лета, и плюс мы придаем импульс к развитию всех остальных функций человека. Вы знаете, вот первое, что, когда тимус очищаешь, первое ощущение, вот прям реально, тело радуется, Тело радуется, то есть, тело радуется, что, что его появился тот собрат, который актив, вошел в активную фазу, который защитит, который позволит действовать всем остальным органам спокойно, уверенно. То есть, такая появляется уверенность, это вот, вот это создает тимус. Да, у нас как раз вот из отзывов: ясность мысли, активность, энергия, да, то есть. Говорить, да -да -да. творить. И вот тоже в подтверждение ваших слов, вот Елена писала в комментариях, пожалуйста, вот кому очень интересно прочитайте, найдите. Она как раз и говорила, что у нее сейчас просто такая активность жизненная, да, такая радость и вот и благодарность, да, за все эти процессы. То есть вот, пожалуйста, полгода, да, человек один раз проработал и сейчас в этом состоянии ну, находится. Уникальная методика, которая... Ну, это еще, еще здесь надо сказать, вот ты там говорила про собак, <связать> про животных. Дело в том, что когда в семье хотя бы один человек начинает заниматься активацией тимуса, очищением его, то сразу начинают происходить изменения у всех членов семьи. У всех членов семьи. Про собак я не знал, оказывается. Да. Кошки. Если, а кошки. О, о кошках. Но ну, это надо исследовать. Возможно, они тоже. Но они же более энергоощущающие. Э, они более тонко чувствуют. Скорее всего, на них тоже скажем. Потому что меняется человек. Его энергетика. Все. И все в доме меняется. Все начинает происходить. И начинают очищаться тимусы у близких, у мужа он хоть не прямой родственник, как говорится, он э, другого э, рода идущий, но у него тоже начинает происходить при близких отношениях, при общении, начинает происходить работы с его тимусом, даже если он в это не вникает и этого, и этого не знает и не хочет знать, все равно это будет происходить. Но особые изменения у детей, потому что дети это вы очищаете на 7 колен вперед, на семь колен своих потомков очищаете тимус. И еще на шесть колен вы очищаете тимус своего своих родителей. На шесть колен. Почему шесть? Потому что они все-таки на одно колено ниже. Вот седьмое колен. В здоровье, в, вот в таком состоянии у вас, у ваших родителей, у ваших братьев, сестер прям полностью все семь колен очищаются, у детей. Все очищается и вперед открывается все будущее. То есть, понимаете, вот такой мощный процесс от одного члена семьи, который начинает этим активно заниматься. И мало того, все вот отмечают, начинают выстраиваться отношения э, с родителями, с, вот, с братьями, с сестрами, начинают по-другому строиться отношения. Был конкретный факт. В Болгарии один мужчина, э, э, у него он... 40 лет не общался с матерью. 40 лет. Он просто ее вычеркнул из своей жизни. Он не хотел, как ему не говорила, жена, там дети уже. Нет, все, это она для меня там... Ну, в общем, были там у них события. И все, и он закрыл эту тему. Когда прошел, он практику вот на Болгарии, причем прошел неактивно. Там больше жена прошла, а у него просто попутно все происходило, потому что он такой был немножко отстранен от всех этих практик. Так вот через где-то через месяц-два он вдруг говорит: "Все, собираемся, садим всех машин, поехали, бабушки". То есть и он повез всю то есть вот, то есть такие вещи начинают происходить. Ну, потому что уходят проблемы, уходят до седьмого колена, очищается, вся, вся кармическая, как говорится, структура очищается, человек становится свободным, дышит легко, впрочем. То есть вместе с болезнями уходят и установки, какие-то правила, программы, как? то есть, это же не А что такое болезни? Болезни ну, — это куда, же туда. как да. раз следствие каких-то программ, каких-то установок, каких-то нерешенных задач. Вот э, женщина... Не могла, не могла убрать в своей работе с Тимусом, не могла убрать из одного очень далекого колена, не, убра, не могла убрать зерно. Все уже очистила, вот там зерно одно стоит и все. А оказалось, что она, ее, она была в этом роду когда-то, вот в том колене, она сама была там, и ее насильно выдали замуж. И она так и не смогла полюбить этого мужчину, и всю жизнь жила в любви. и записала мощное вот зерно болезни, которое потом сказалось на всех поколениях этого рода, и аукнулось ей сейчас, понимаете? То есть вот и сейчас вот она это разбирает, я думаю, сейчас пойдет фу, просто другой процесс. Как важно осознавать эту ответственность, да, и вот не только сейчас для себя, да, за свой род в прошлом, за свой род в будущем, и вот сейчас именно пользоваться... Александр, благодарю вас за эту уникальную методику, которую вы разработали. И у нас есть еще несколько вопросов. Может ли быть при работе вот с тимусом, да, то есть есть определенные методики, которые мы даем в нашем обучающем курсе, которые в течение месяца идет, и в принципе каждый имеет возможность к нему присоединиться, попробовать первый урок прямо сейчас. Вот. И там была, ну, есть реакция, например, что жжение, или может быть легкое повышение температуры. Как вот такие реакции организма? То есть он пошел активировать, что это происходит с человеком? Да, активация тимуса — это э, чаще всего даже физически ощущаемый процесс. Чаще всего. Почему? Все пишут. Да, потому что, э, ну согласитесь, загруженный на семь колен, загруженный проблемами, и вдруг он начинает освобождаться, очищаться. Это не простой процесс, иногда даже болезненный. То есть начинаешь ощущать здесь, вот в этом районе, какие-то боли. Это я сам все прошел когда я работал, вот и этот процесс, но это процесс очищения, не надо этого бояться, просто у кого-то это вплоть до температуры, это ну, это редко, это редкий случай, я вообще вот, с температурой всего второй или третий раз за несколько сот человек встречаю, но тем не менее может быть, то есть это завис, зависит от того, насколько он сильно загружен, насколько там много проблем, то есть тяжелее ему очищаться, тяжелее процесс идет этот реабилитации тимуса, поэтому и возникают какие-то дискомфортные состояния. Но не надо этого бояться. Мало того, я даже предупреждаю, что когда тимус уже даже очистится, все равно вы иногда будете ощущать дискомфорт в нем, встречаясь с какими-то людьми, попадая в какие-то компании. И так далее. Вы будете вдруг ощущать в тимусе какое-то вот давление, какое-то ну не такие, не болезненные, но дискомфорт некий. Не надо этого бояться. Это значит, тимус работает с теми людьми, с тимусами, своими собратьями в других людях, чтобы как-то помочь им проснуться. Он очищает их. Это вы таким образом становитесь носителем, чистоты носителем преображения носителем пробуждения тимуса и вот эти импульсы вы вокруг создаете Рядом с вами люди, с кем вы работаете, с кем вы общаетесь, начнут, у них тоже начнут происходить интересные процессы. И это будет сказываться на отношениях, все в позитив будет идти. Не надо этого бояться. Но если вы чувствуете, что сильные, большие какие-то нагрузки, можете выйти из, из общения с этим человеком или из этой компании. Пока, значит, ну тяжеловато, значит, побольше любви, почаще... Проявляйте любовь, ласку, нежность вот к своему тимусу, поглаживайте ему, общайтесь с ним, и тогда он будет все более и более активен. Андрей Александрович, благодарю вас. И еще вот вы говорите, да, что тимус – это ну, здоровье в человека, это радость, да, то есть вот, ну, тоже людям сказать, то есть у нас параллельно идет обучение на курсе генетическое здоровье, параллельно у нас марафон радости, и благодаря этому еще более колоссальные результаты у людей происходят в очищении, вот как связано, да, радость и здоровье, то есть для тех, кто… Но радость это самая большая, самая мощная энергия, даже мощнее любви, представляете, радость, то что, а любви, ну бывает любовь и ненависть, там, любовь с страданиями и так далее, а у радости только один позитивный момент, это самая мощная, это первая энергия Творца вообще, поэтому ее мощь радости огромна. И состояние радости это лучший показатель вообще любого шага, любой методики, вообще показатель жизни. Чем более ты радостен, тем более, значит, ты в сути, чем более ты идешь по своему пути. Да, и мы не случайно вот это совпадение параллельно с курсом по оздоровлению Тимуса мы, у нас идет и курс радости это э, марафон это очень мощный процесс тем более там классные две женщины которые ведут э, этот марафон действительно Они не искусственно они по настоящему радостные они заряжают этой радостью они просто дарят ее мир наполняется там такие отзывы я читаю просто иногда вечером почитаю чтобы э, в ночь э, в таком балдежном состоянии уйти удивительные ощущения, удивительные происходят события в жизни даже этих людей, которые переходят в состояние радости. Вообще наш девиз в нашей Академии – это мы ходим по радостной стороне жизни. Представляете, есть радостная сторона жизни, а есть другая. Мы ходим по радостной стороне, и это открывает нам удивительные перспективы. Да, благодарю, Александрович. И у нас есть уникальная методика, которую каждый прямо сейчас может каждый день вместе с нами может применять для наполнения своей жизни любовью, радостью. И это тоже будет влиять и на здоровье, его на самочувствие. И э, очень важным этапом в исцелении тимуса в том числе будет. Расскажите, пожалуйста, про эту методику. Да, э, благодарю, Светлана, что напомнила. Действительно... Вот параллельно, вот год назад, когда я начал заниматься Тимусом, мы разработали еще и такую практику. Это вот все это в одном потоке. Мы готовились, получается, не зная этого, мы готовились к тому, что сейчас происходит. Мы запустили в мир практику, называется пульс сердца. Но она давно у нас уже, у нас несколько лет обкатывается в самой академии. Это один из инструментов работы с энергетикой человека. Но мы ее здесь сделали масштабной, мы ее сделали планетарной. И мы каждый день, обратите внимание, каждый день проводим эту практику пульс сердца, где человек просто за 30-40 минут настраивается на такую волну. Радости, любви, состоянию, масштабности, планетарно. И там такие события происходят у людей, благодаря этой практике. Каждый день такая практика в 11 часов по Москве на аккаунте Натальи Емельяненко. Это наш проректор по учебной части. Да, проректор Академии, да. И один раз проводится на моем, вот этом, сейчас будет проводиться на моем аккаунте, вот здесь, в Инстаграме, воскресенье будет проходить здесь. Но каждый день это идет там. И можно в записи посмотреть. Есть записи в Ютубе, есть записи на сайте на моем, сейчас мы готовим это все. То есть вы можете в любой момент включить. Вам неудобно в один часов, пожалуйста. Вы можете включить в любое другое время. Вы можете прослушать другие медитации, вот эти вот пульс сердца, эти практики. Причем они все со смыслом, с глубоким смыслом. Они раскрывают масштабность, они раскрывают мудрость. Они поднимают человека до состояния человека-творца. Это величайшая такая практика. Я тоже очень рад тому, что у нас вот Сейчас такой мощный процесс мы создаем для оздоровления общества, для создания э, радости в обществе в такой вот непростой э, момент. Да, благодарю, Александрович. Пожалуйста, все пользуйтесь. Если у кого-то возникают вопросы, где посмотреть эту практику, как получить запись, пожалуйста, пишите в директ, обязательно мы вам отправим ссылки, явки, пароли, и все это получите. Эта информация открыта, проводится онлайн, бесплатно абсолютно, и все может принимать, могут принимать в ней участие. Анатолий Александрович, у нас есть несколько вопросов еще, буквально три, и мы уже будем завершать эфир, потому что вы нам сегодня, благодарю вас, вы в своем плотном графике, уделили очень много времени был вопрос если вилочковая железа удалена то ну, в этом случае есть какое-то что с этим делать конечно там где медицина вмешалась хирургически труднее все восстанавливать но организм такой мощный мощное предприятие по созданию здоровья, что там много параллельных функций, запараллельно на все и так далее. Нет физического органа тимуса, но есть тонкоматериальный. Тонкоматериальный остался, медицина его не может убрать. Поэтому занимайтесь этим, занимайтесь, вы активируете тонкоматериальный тимус вот матрицу Тимуса в тонкоматериальном теле, и она перераспределит функции на физическом теле, она соответствующим органам будет давать импульсы, она выстроит отношения, эта тонкоматериальная матрица Тимуса выстроит отношения с другими органами и будет напрямую с ними взаимодействовать как физический Тимус. Это уже проверено, я уже исследовал этот вопрос, так что это действительно вот для тех, кто уже потерпел такое вот, претерпел такое вот секвестирование тимуса, то это, конечно, пугает, но не пугайтесь. ВДК такой как раз подход тонкоматериальный позволяет все компенсировать. Да, и на курсе, если у кого-то, да, возникают вопросы, что такое матер... тонкоматериальное, да, тело, что такое матрица, вы можете, не зная этой информации, спокойно прийти на курс, и там все это очень подробно, простым языком изложено, вы все это сможете разобраться очень легко. Да, мы сделали курс очень простой, понятный, легкий, на первый взгляд, но очень глубокий. Mm -hmm. Мы девять занятий, мы ведем, ведем, ведем, ведем. И сама практика с стимусом, работа с стимусом, она проста, но нужно настроить все, нужно в сознании все уложить, надо вернуть человека в исходное состояние человека, творца человека энергетического. То, что энергетическое тело человека ⁇ это уже факты, известные и науки и так далее. Уже мы не можем просто так рассматривать человека как набор суповой набор костей и мышц. Это действительно сложнейшее конструкция энергетическая в первую очередь. Так вот, давайте заниматься энергетикой. И следите за нашими публикациями, потому что мы будем предлагать и другие ключи к здоровью именно через энергетическое тело. Я уже начал разрабатывать еще один курс. Ух ты, очень интересно, Александр, Александрович, благодарю, да, здорово. А, и еще по поводу курса, что у нас в курсе а, весь этап развития сопровождает куратор, который отвечает на вопросы, поддерживает, у нас есть чат поддержки, то есть всегда у вас есть обратная связь, поэтому а, только включаться, только иметь желание, да, брать на себя ответственность за свое здоровье, за здоровье своих близких, своего рода, потомков, вот, и... Ну, этим, этим заниматься. Сейчас самое актуальное для этого время. Уже хватит говорить: на завтра откладывать э, дела, собраться да, здесь да. и сейчас. Антон Александрович, еще вот есть вопрос про аутоиммунные заболевания. То есть, как вот в данном случае есть, ну, вот как в этом случае помогает работа с тимусом? Ну, во-первых, э, скажу, что э, тема иммунодефицита решается легко то что какой иммунодефицит когда тимус фух, раскрывается полностью включается все, все свои функции иммунодефицит исчезает в принципе поэтому все вопросы там вич инфекции вообще всех видов инфекции они отпадают. есть более глубокие темы которые идут по роду много поколений вот с этим конечно нужно Глубокая проработка тимуса, ну, которая заложена в нашем курсе. Мы закладываем в нашем курсе именно полную глубину, полную проработку. Надо исследовать в каждый конкретный случай. Я ну, всего год только занимаюсь, не все болезни исследовал на получил результат, как говорится, исследований. Но у всех позитив будет это однозначно. Вопрос: с какой скоростью? и насколько эффективно. Но эффект, конечно, будет обязательно. Ну да, и у нас также в курсе же предусмотрено ограниченное количество, ограниченная группа с вашей индивидуальной поддержкой. То есть если ну какие-то да. глубокие, ну, необходимые проработки, мы ну, то есть гарантирование доведения до результата, это очень-очень важно многим людям, кто не может сам, Но... может быть, какие-то моменты ну, да. мы мы же специально разработали этот курс в несколько ступеней точнее не ступеней а вариантов на все случаи жизни самый простой базовый он самый доступный ну по сути там где-то рублей 800 всего одно занятие даже даже еще меньше вот. и это получается ну, максим, минимально. Мы только на по себестоимости запускаем. но есть вариант когда ты можешь использовать подсказки, помощь преподавателей, мастеров, в том числе и меня. Я тоже включаюсь на определенном этапе. То есть все это на все случаи жизни создали такой продукт. Да, благодарю вас, Антон Александрович. Друзья, если у вас еще есть вопросы, мы обязательно еще проведем эфир, посвященный здоровью. Да, будем давать и практики какие-то, да, будем давать и рекомендации, делиться собственным опытом, да, который проживают наши участники. Вот сейчас, кстати, хочу сказать: вот я с Смотрю свой Тимус, и он активен сейчас, очень мощно активен, я его даже ощущаю. Он работает с, он работает с аудиторией, работает с теми, у кого Тимус еще не совсем э, не запущен. То есть э, мой Тимус сейчас братьев 309. В прямом смысле, за грудки. Давайте, пробуждать, давайте, начинайте. Это ж такое дело, такая радость, такой мощный инструмент. Вообще, это мощнейший инструмент, друзья, особенно в этих условиях. Ну, я не знаю альтернативы, чтобы так быстро, эффективно, с такой мощью поднять иммунную систему человека. Да, благодарю вас, Антон Александрович. Друзья, ставьте сердечки в комментариях, пишите. Было полезно, что сегодня... А делитесь обязательно этим прямым эфиром с вашими близкими, отправляйте родителям, пусть они тоже постепенно да, входят в эту тему, то есть им немножечко сейчас а, как бы нужна эта поддержка, и даже вот просто посмотрев эфир, у них уже пойдет внутренняя работа, поэтому здорово, если все поделитесь у себя в аккаунтах, в сторис или отправите персонально вот этот эфир. Всех очень благодарен. Антон Александрович, благодарим вас. Ну, мы поместим еще в Ютубе, я думаю, да? Да, да обязательно давайте... будет ссылка. Mm -hmm. Хорошо. Ну что, благодарю, Светлана, за такой замечательный разговор. Я думаю, мы кому-то как минимум подсказали, что нужно делать сейчас. Ну, а мой Тимус поработал наверняка, наверняка сделал подарки всем тем, кто здесь присутствовал и кто будет просматривать. Да, уже пишут обратную связь, сердечки, благодарю за полезность, здорово, ну, то есть, хорошо, запустили, друзья, счастливого дня всем, сильных процессов, да, серьезных, радости, оздоровления, и подключайтесь к нашим медитациям, к нашим прямым эфирам, мы делаем их максимально полезными и радостными для вас. Андрей Александрович, говорим за, за вами. Марафон радость, да, тоже. Марафон, радость. Друзья, сейчас именно радость нужна. Это самая лучшая защита этого.